Тоже на конференции сегодня мы увидели с Грантом, это тоже студент нашего курса. А, Грант, расскажи, пожалуйста, что было до курса? Что есть сейчас? Вообще какие победы были на курсе? Что для тебя такое прорыв? Так, давай начну с того, что меня вообще привело на курс. Я... Ну, прошлая работа закончилась, я уволился и начал скачивать заняться. Как раз первая идея была пойти в агентство недвижимости работы. Мы такой крупный город, Краснодар, Москва. На одном из вебинаров, там, если помнишь, когда мы в Сочи. Ну, там лучше всего. Да, денег больше. Ну, раз советуют профессионалы, тогда надо, надо прислушаться. Ну, и решил, собрался, приехал в Сочи. Сам курс для новичка просто шоколадный, там, просто 70 инструменты есть для того, чтобы начать работать базу можно сделать и сайт и, в принципе все доступно для любого группа людей как и для молодых начинающих так уже и опытных все справятся с этим как, каких-то глобальных сложностей получил прекрасное... просто что получил да, достаточно много инструментов получил так теперь все это да, реально продажи чем занялся. все были какие-то сомнения перед стартом курса? У нас основные сомнения – это деньги, то есть если я вложу сейчас деньги, смогу ли я их быстро вернуть? Второй момент – время, успею ли я это все сделать, потому что и так Или там, допустим, просто сомнения в онлайн-образовании, что ну, я просто потрачу время деньги, а долг не получу. Что бы вот ты я... мог сказать тем, кто сомневается? Да, я объясню. Я... Много пользуюсь компьютером, интернетом, как-то фальшивый живой сразу вижу, определяю, понимаю, здесь живой вебинар живым человеком, тем более такая энергетика идет, это... не каждый человек на такой способен, и эта вся энергетика длится на протяжении всего курса. Это, кстати, один из самых главных инструментов этого курса. Я мало сомневался. Я на следующий же день позвонил, внес аванс и в Не сомневался и, и не жалею. Так что чем больше думаете, тем больше сдается. Хорошо, спасибо, Грант. А еще последний вопрос. Какие у тебя сейчас планы? Какая цель ближайшая в этой сфере? Что вот ты? К чему ты сейчас идешь? Сейчас иду к тому, чтобы пока работать одному. Как только у меня все наладится, пока я только начал, еще на начальном этапе это все, как только все там в жизнь, а уже есть хорошие наработки, есть перспективы, я уже я вижу, что все это получится, все это реально. Дальше буду думать, конечно, обагентства. Мы постараемся помочь тебе, если наша помощь тебе пригодится. Мы снимем еще повторный отзыв, как мы часто снимаем с нашими ребятами, вот сразу после курса и через некоторое время, уже когда есть да, какие-то цифры, да, когда мы можем показать, как быстро и как динамично студенты растут. Спасибо большое, Гранд, что нашел время с нами встретиться, мне очень приятно. Спасибо.